В зависимости от выбора той или иной системы отсчета, тела отсчета, рассматриваемое тело в одно и то же время может покоиться или двигаться. По этой причине говорят об относительности механического движения. Например, пассажир может покоиться относительно системы отсчета x o y связанный с вагоном поезда, в котором он едет, и в то же время, Вместе с поездом двигаться относительно системы XOY, связанной с Землей.